Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Макс Эффект. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 2 серию династии Капоны. Итак, в прошлой серии у нас произошло кое-что очень интересное, кое-что очень странное. Я бы даже сказал, страшные вещи у нас произошли Флора, которая дала обед безбрачие, родила бастарта. Джузеппа Ди Цара И теперь этот э, бастард Будет жить у нас при дворе Я даже не знаю, что делать Ладно, в принципе Это не такая уж и страшная ситуация Чтобы так из-за нее убиваться Правильно? Просто ничего, ничего такого страшного Не произошло, правильно же, да? Вот Она взрослая девушка, имеет право это Она же все-таки Она же все-таки монахиня она дала клятву никогда не выходить замуж. Готово. Я написал вполне достойный трактат о, ф... трактат о ферментации. В нем исследуются новые подходы к этому процессу, позволяющие создать несколько, множество полезных алхимических эликсиров. Осталось только представить его моим коллегам. Опубликуем. Просто... Я сейчас немного в шоке от того, что произошло. Я вспоминал, как меня тогда шокировала эта ситуация, как она меня расстроила, просто выбила из колеи. Я до сих пор не могу отойти, если честно. И могу вот немножко путаться, мысли могут немного путаться. Простите меня за это. Ух ты! Что? Шейх Хиске нам пишет. Потратив некоторое количество времени на рассмотрение твоей работы, я решил, что не могу одобрить ее перед Орденом. На, на мой взгляд, качество не соответствует стандартам нашей библиотеки. Кстати говоря, это первый раз, когда наш трактат отклоняют, опровергают. То есть, такого раньше не было. Асторы, неужели ты на старости лет сдаешь позиции? Этот шейх, он какой-то странный. Потому что вот всем остальным вроде бы нравится. Вроде бы все вот вообще как классно, все как надо. Чего, а чего он вдруг? Не знаю. Я надеюсь, это единичный случай, такого больше не повторится. Так, Мислов и Риека сообщили, что у них родилась дочь Софья. У них прям вот огромная семья. Четыре ребенка, ну это ж надо. Кстати говоря, я совсем забыл вам сказать. В прошлой серии я за кадром а, сделал... Заказал нам... Артефакт. Я приглас... пригласил э, ремесленника. Так, наш трактат одобрили, отлично. Я вот что хочу сказать. Я пригласил ремесленника, и он изготовил нам булаву достойного качества. Хотя ее качество всего лишь один, но она задает нам военный плюс один, лично боевые навыки плюс пять. Я вот что думаю. Я хочу попросить вас, дорогие мои зрители... Придумать название для этой булавы. Вот, напишите в комментариях, какое название вы бы хотели, чтобы было у этой булавы. У оружия династии Капони. Я посмотрю и выберу среди ваших предложенных названий самое лучшее. И переименую эту булаву таким образом. Так, похоже, вчера я был в таверне. Это, помогло бы, это могло бы как-то объяснить сегодняшнее похмелье. И что, хуже всего, говорят, я болтал что-то о заговоре. Что? Наш заговор раскрыт? Это мало кому понравилось. Точно, он же пьяница. Он же пьяница и иногда а, захаживает, так сказать, в тавернии всякие забегаловки, где можно выпить. Так, ну-ка, что это? А, Джессика Капони. Нужно выбрать ей а, тип, образ... тип образования. Военный. Военный у нее, смотрите, больше всего развит. Но я не хочу делать девочку военной. Пускай будет гордость. Гордость развивает и, и военный навык, и интригу. Она, может быть, станет хорошей интриганкой и даже, возможно, станет эм, тайным советником у нас в совете. Но посмотрим. О! Кстати говоря... Жоанна снова забеременела Вот правильно пишет в комментариях, что Жоанна прям рожает и рожает, рожает и рожает, не может остановиться У нее уже трое детей Это Верца Джессика и Ной Возможно, она родит еще нам кого-нибудь, либо мальчика, либо девочку, мы посмотрим Так, задарские крестьяне восстали, ведомые, ведомые недовольным бывшим солдатам «Мятежники имеют наглость требовать независимости?» Что? чего это они восстали-то вдруг? Чего им не понравилось-то? Я не знаю, может быть, попробовать его убить, но... Если, конечно, это сработает. Просто обычно после того, как... Обычно после того, как лидер восстания умирает, то как бы само восстание заканчивается. Две с половиной тысячи воинов Как он мог вообще здесь поднять В то время как мы в этой провинции Можем поднять только Две жесть Ну, что ж поделать-то Блин Венеция, помоги Венец, у нас тут восстание Как бы, можешь нам там Прислать кораблей или что-нибудь такое То есть они прям Они прям осаждают Ну, ребят, я только вот Вот что могу сделать Надеюсь, там будут нормальные, выдающиеся полководцы, которые это, смогут их победить. Вот Родольфа сейчас у нас здесь. Род Родольфа у него 13 военный навык. смотрите он их побеждает. Он их побеждает. То есть, э, это не такая уж и большая опасность, это крестьянское восстание оказалось. да-да-да. И что, можно, ска можно сказать, мы победили, что ли? Ну, видимо, да. <с> Забавно. Ладно, этот, этот эм, заговор можно уже отменить. И вернуть наш старый заговор, который мы плели. Потому что слишком много людей уже о нем узнало. А почему больше никто не хочет участвовать в нашем заговоре? Неужели все так любят этого Джованни? Ну, видимо, да. Так. Жанна родила еще одного ребенка, и надо, кстати, посмотреть по именам. Это мальчик, да, мальчик, его нам предлагают назвать Астора, так же, как нас. Но у меня тут есть несколько вариантов имен, четыре имени. Сейчас я тем же самым способом, генератором случайных чисел, выберу ему имя. Четыре. Никола. Никола. Кстати говоря, вы можете тоже предлагать имена в комментариях. Смотрите, сколько у нас уже детей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь детей. Семь детей Астора завел от трех своих жен. Вот это да, вот это прям герой. Ладно, я думаю, что на этом нам пора остановиться. Можно отменить семейный путь и, например, путь интриги. Ну, вы понимаете зачем. Так, интрига плюс 3 а, теперь у нас, и мы можем... О, пишем книгу. «Мой господин начал в своем письме мультимир мой канцлер. Работа над вашей книгой была приостановлена. Наш лучший книжник и писарь умер сегодня утром. Он рекомендует найти новых писцов, иначе качество работы может пострадать». Хорошо, деньги не проблема. Найдем песцов, обязательно. У нас немножко подрос, подросла сила заговора, 69% стало, но этого еще до сих пор недостаточно. Кстати говоря, у нас закончилось перемирие с Бьяджио Конторини, и теперь мы можем снова объявить ему войну за захват Фактории. Вот, Венеция. Я хочу захватить Факторию в Венеции. Союзники на стороне противника до Морозини. А Франческо Морозини, он же как бы наш друг. Неужели он против нас пойдет? Надо проверить. Так, поднимаем войска, поднимаем флот. Объединяем армию. Так, и ставим э, полководцем, естественно. Так, там нужно поставить нам маршал нашего. Мислов. Так, Мислов, ты становишься полководцем. Радольфа тоже и Астора, естественно. Так. Эй, а где наши корабли? Я же поднимал корабли. Или нет? А, нет, не поднимал. Вот. Эм, они на другой вкладке были. Так. Эм, грузимся на корабли. И плывем в Венецию. Там мы разобьем их армию. И будем жить хорошо. Только не говорите мне, что они с таким, не... с... С таким численным перевесом будут нас побеждать. Вы серьезно? Вы серьезно? Ужас какой. Блин, неприятно получилось. Ну почему? Ну блин. Ну и что теперь? Наша армия полностью разбита. У нас не осталось больше никого. Ладно. Ну, в принципе, тут есть какие-то силы. Вот смотрите, например, я гружу... Э, гружу корабли... Э, гружу армию на корабли. Вот, погрузил армию на корабли. И когда я высаживаю их вот там, уже на месте, то у них низкий боевой дух. Видимо, из-за того, что они преодолели... Море, или из-за того, что они десантировались, или это такой штраф за десант. Вот, видите, у них как бы половинчатый боевой дух получается. Это не очень-то приятно, скажем так. Ладно, тогда я предлагаю нанять наемников. Чтобы у нас был выше шанс на то, что мы победим. Так, особенно дорогих я не хочу нанимать. Давайте-ка таких, которые прям, ну, совсем не очень дорогие. Банну, бамбукская банда. Отлично, подойдет. За 52 монеты. Так, грузим их. Они сейчас тоже будут... Э... Фольера и Кантарини, наши злейшие враги, тоже друг с другом воюют. У нас получается такой... Треугольник врагов. Все против всех. Ну, нам же лучше. Сейчас, сейчас Конторини будут сражаться на два фронта. Еще неизвестно, кому повезет. Кстати, Фалиера будут что-нибудь предпринимать по этому поводу. Или кто-нибудь из них будет что-нибудь делать. Но сейчас лучше пока что не медлить. Блин, у них там стало больше. Стало больше людей. Нет, я все-таки распущу наемников, знаете ли. Мне неохота тратить деньги Так много Пока что можно распустить нашу армию Распустить наш флот И просто подождать, когда что-нибудь изменится Может быть они... А, это хитрый ход Конторини будут содержать армию И смотрите, они будут постепенно тратить все свои деньги Но у них и доход большой Блин, Жоанна опять беременна Жоанна, ладно, превосходно Жоанна беременна опять, сколько можно? <смех> сколько можно детей уже, остановись. <смех> не, ну, это, конечно, плохая стратегия, потому что э -э, Бьяджо не будет очень долго так терять деньги. Мы ничего не добьемся и не дождемся. Наверное, зря мы затеяли эту, эту войну. <смех> Трудно не заметить, как плохо выглядит моя жена Жоанна. Мне сказали, что причина ее слабости и боли грипп. Она заболела гриппом. Немедленно зовите придворного лекаря. Еще не хватало, чтобы она беременна еще. Тут умерла у меня. Кстати, а как там дела у Верцу? Он, кстати, вылечился. Он больше не болеет. Так, папа Луций э, второй умер. Его сменил папа Евгений третий Из дома Арделафа. Что-то знакомое. Так, капеллан, Дж... капеллан Джорджо. Охотник на ведьм, <смех> ворвался в мои покои в окружении нескольких воинов. С, ним, с ними был Клаудио Неженко. <смех> Клаудио Неженко... <смех> Это Клаудио Дандол, нас, наш управляющий. Почему он Неженко? <смех> Ваша честь, обеспокоенные крестьяне и их дети боятся этого человека. Говорят, он колдун. Так, мы можем сжечь его? А кто же, кто же вместо него будет у нас, управляющим? А банданцо, кстати, может быть. Ладно, давайте сожгем. <свят> как легко мы избавились от Клаудио. <свят> Блин, сколько сколько эм, уже 9 убийств у Астора просто жесть. Он серийный убийц, кошмар. Ну-ка, можно поднять ранг в обществе? Вот это да. У нас уже две тайных знаний. Мы попросим повышения. Мы поднимемся до ранга Магус. Так, уважаемые Асторы, мы посвящаем тебя в новый ранг общества герметистов. Магус Вернер. Я это заслужил. И теперь мы стали Магусом. И Следующим, следующим Магусом станем мы. После того, как граф Вернер умрет, мы станем Магусом. То есть мы станем главой общества герметистов. Вы понимаете? Вот это да, это здорово. Мы можем провести великие дебаты. Все-таки мы можем провести великие дебаты, да? Все герметисты, желающие присоединиться к обсуждению, будут приглашены на великие дебаты. Мероприятие продлится несколько дней. Ну, давайте. Многие мои коллеги-герметисты будут участвовать в великих дебатах. Дебатах, поэтому важно, чтобы все прошло безупречно. Подготовка идет полным ходом. Слуги осматривают комнаты, а повар перебирает запасы в кладовых. Осталось только разослать приглашение. Позовите моего самого доверенного гонца. Так, и мы еще можем написать «Магнум опус». Задокументируйте работу своей жизни для потомков, описав и зашифровав ее в «Магнум опус». Ага, тайные знания нужно больше 50. Выбрать герметическое искусство. Либо ученый, либо мистик, либо теолог должны мы быть. Но мы не тот, не другой, не третий. Ну-ка. Хо, хо у нас родилась еще одна дочь, и нам предлагают ее назвать Селивана. Хотя у меня есть тут э, три предложенных имени. Так, сейчас я тем же самым методом я назову эту девочку. Так, один. Под номером один у меня Фридерика. Эту девочку будут звать Фридерика. Хотя Сильвана тоже крутое имя. А, напоминает это из Варкрафта. А один персонаж такой был. Так, гости только что прибыли. Пора объявить начало великих дебатов и пусть в следующие несколько дней каждый из нас продемонстрирует свои знания, чтобы выбрать лучшего. Ого, то да начнутся дебаты. Начнутся не только дебаты, но начнется и наш военный поход. Мы нанимаем большой отряд наемников, тратим на это все свои деньги, мне очень жалко, но оно того стоит. Так, поднимаем свою армию, 7000 э, воинов, только бы они все поместились на корабли. Так, э, Шартай, предводитель Шартай, Радольфа и Мислов станут полководцами. В этой битве. Итак, и я надеюсь, с таким-то численным перевесом мы сможем одержать победу. После трудного дня споров и обсуждений я уже возвращался в свои покои, но вдруг обнаружил какие-то записи на полу в коридоре. Они описывали законы звезд. Прекрасно, это пригодится мне на следующих дебатах. А Даже чужие знания могут стать путем к успеху, то есть мы вспогиатим чужую работу. Либо я предпочитаю полагаться на свои труды и мы получим престиж. А что если нас раскроют, что мы плагиатим? Нет, это все-таки авторское право. Лучше с этим не сталкиваться, ни в реальной жизни, ни в играх. Лучше положиться на свои труды. Да. Блин, какой низкий боевой дух. Но надеюсь, хотя бы это, хотя бы численное превосходство нам повысит шансы на победу. Нет! Нет! Как так-то? Поражение. Что ж вы будете делать-то? Как? Наверное, надо было подождать. Смотрите, тут сплит отделился. Теперь это великий город сплит. Ладно, ну чё, ты можешь хватит, типа, это... За Заканчивать. Давай закончим это. Раз и навсегда. Ну мне это... Я как бы... Ладно, я жалею. Заплачу я тебе 474. Нет. 474 это очень много. Просто очень много. Кошмар как много, капец как много. То есть мы просто потратили деньги ни во что. Обидно получилось, обидно. Война, которую мы не можем выиграть из-за того, что они просто находятся на острове. Единственное, что нас может сейчас спасти. Единственное, что нас может сейчас спасти, это то, что мы внезапно станем светлейшим дожем. И тогда все войны против нас закончатся, потому что Сюзерен не может воевать с, с вассалом своим. Многие отличились во время дебатов, однако никто не показал себя так хорошо, как Бей Алкан. Его объявили победителем. Поздравляю, коллега, так держать. Он победил. Интересно, а что было бы, если бы мы все-таки использовали чужие наработки в этих великих дебатах. А, -а, -а, а... Что? Что? Что? Нет, нет, нет. Это наша дочь Камила, ее убил ее собственный муж. Как так? Ее обезглавили по приказу. Турмар Иоанна? Как ты посмел это сделать? Как ты посмел? За что? Что она тебе сделала? О, у меня прям слезы на глаза наворачиваются. Кошмар. Просто жизнь. Нашу родную дочь убили. Что за горе-то с этими э, Детьми от э, От Рикарды Одна, извините меня Родила бастарда Ублюдка Друг, Другую убил Собственный муж Это ж надо было довериться ему Очень жалко. Просто я в полном шоке. Дорогие друзья. Уже вторую серию подряд эта игра дарит нам великолепные эмоции. Ох. Oh. <laughs> Не сказать, что положительные, но... Которые прям берут за душу. Спасибо тебе снова, Crusader Kings 2, за это. И спасибо вам, дорогие мои зрители. Мы отомстим. Мы обязательно отомстим ему в следующей серии. Да. Что ж, всем спасибо за просмотр. <coughs> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пойду в депрессию. До скорых встреч!